Всем привет, друзья, с вами Гриф, решил показать вам, что же мне выпадет из коробочек стужа. Халявные коробочки, которые получит каждый, я уверен, многие уже их открыли. Я только сейчас дошел до последнего рубежа и получил 5 коробок с М16А3 стужа. Между прочим, у меня нет ни одной пушки из этой серии. Вот, кстати, мы сейчас переведем их сразу в игру. С корзины предметов их надо будет убрать. Кстати, коробочки с я уже открывал еще в самом начале, они же появляются раньше всех. Я просто не сдержался, открыл тебе пять коробок. К сожалению, Иксаурс тоже мне не выпал. Но это ничего, у меня теперь появился второй шанс... Прямо сейчас я буду открывать коробочки сначала с Fabarm Compact, 5 коробок, потом тоже 5 коробок с Honey Badger, затем открою коробки со Скаутом, ну и, наконец, коробочки с М 16 А 3 Но пока они открываются, просто проголосуйте вопросики с правой стороны, на каком же рубеже вы находитесь сейчас. Мне кажется, многим будет интересно посмотреть, сколько же процентов дошло до конца, сколько же народу уже сделали эти 200 побед и забрали все коробки. Да, если честно, я до последнего надеялся, что мне выпадет хотя бы одна пушка, но как всегда не повезло. Ну а прямо сейчас конкурс на 2000 кредитов, между прочим, неплохая сумма, чтобы выбить какой-нибудь донат. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал Vers, также быть подписанным на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео прямо сейчас. Можете написать, что же вам выпадало из этих самых коробок и вообще, что вы думаете о гонке серверов в целом. Но победителем прошлого конкурса на чей так летние игры становится русский пирожок. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать сюрприз.